Я перестала лица различать Все на одно, где страх, печаль, заботы И суеты, глубокая печать На хмурых лбах. Отличная работа, так виртуозно Всем вокруг внушить, что бег по кругу — главное движение что карусельно год за годом жить — единственное верное решение. Сомнений в душах сеять семена, чтоб те взошли густым чертополохом, и чтобы вновь рождалась мысль одна, что все не так, что все из рук вон плохо. И мы опять... Включив автопилот, пытаемся восполнить все пробелы. А суета, раскрывший алчный рот, сжирает до секунды день весь белый. Мы целиком бросаем в эту пасть всю жизнь свою, объятую тревогой. И нужно больно навзничь нам упасть. Увидеть, чтобы взгляд печальный Бога понять, что есть надежная рука, протянутая нам с большой любовью. И замерев смотреть на облака, что, как года, плывут над головою.